Короче, всем здрасте. с вами Костодайд Джасти, и в этом видео вы увидите, как мы сыграли с моими друзьями к каточку ONLY из Фрэнзи, ну почти ONLY, под конец мы решили все же отыграть эту катку нормально. Ну, что выше, что вышло. Приятного просмотра. Уверен? Да. Да. да. Рассвет пошел, практически. А, вот. Минус 38, минус 52 дал. Давайте заметимся. Я знаю, где он. Я знаю, где он. Хорош! Два второго. Вижу, брата, Хорош! Она вот сидит. Остался Я. один врач. Один остался. Хорош! Мишаня! Лучший просто! В том, то, что я выполняю хуйню ежедневно. Еженедельно. У меня темп. да. Не знаю, куда я кину. Блядь! Всё, спасибо! Спасибо! Твой смог был? Блядь. спасибо огромное. Чем ты меня сейчас так спас? Хорош! Хорош! Миха! Просто лучший. Так, Там и там, там. Лучше просто. Тряп забрал. Тряп забрал. Отряд Френзи, блядь. Ладно, ладно. Ты убил Тарета. Серега? Ч ⁇ подери. поделись. ты... реально я Тарета убил. Блять, не вдвоем вышли. Минус 21 и минус лет. Это хуйня, ты не дамажит. Остался один игрок Есть. Она не дамажит. Тихо! Тихо-тихо-тихо. Лоу, хеллоу, Бля! Сколько ты из нас? Минус 21. Ой, я говорю, хуйня не дамажит. Дарив, у нас тоже взял спрензи. Наступа уже четверо, Френди. Острилает. Ты ж как надо. Блять, челох пэш на жетка. Ты, унизил ты, жетку. Я джетку унизил, с Аслибляй. А, а я лоха. Карла, а там сел, там сел, там сел, брат. А мы вот Я у... убил одного из них. Патроны! Спайки там отлично. Горщельки вообще там охуевают противники. Посмотрим, кто где прячется. В углу. Чей план такой? Она в углу сидит, не там она. Сейчас вправо, право, посмотри, право, право, право, право. Не лево, не лево, право. Нет, нет, нет. Ты где, сука? Это не проблема. Остаемся. Блять! Ладно, Страшно. ну неплохо, неплохо, не муски дал. Народ. Лучший! Ничего и тобой! Уходи, уходи, уходи, уходи, не самая лучшая идея сейчас будет идти. А тебя нет, все нормально, пошлите. Я ненормально мы это считаю, то что, блядь, на уже заходит. Ты ч, да мы этот, мы уже. Они уже пленят. Пленять. Попал, попал, убил, давай. убил, убил. Хорош, давай, давай. Нет! Мих! Не, не, пожалуйста, как бы на первый убист? Меня обосрал. Блядь. Шуки кончились! А -а -а, унизил ту бадуру. Я даже не двигался, я бачок типа протираю, он за нас выглядит. Здесь! Нас отходит! Он а второй Боже. раз выходить будет! Боже! Она а в один хп у убил, убил, убил, убил, убил! Меня убили! За Заметил Блин на Бай я, я, Я отвлекся. Посмотри, что, где сверху, сверху, встань, сверху. Вот, я ж говорил. Перезаряжаем. Надо, надо сюда эту позицию смотреть. Бля, минус топор. Смотри, тихо, не топай. Я не Горит, топаю, Три кого у нас принц, блядь. Ха-ха! убили. А! А <свят> уйди, уйди, <свят> <рот, свят> я уйди, <свят> дай <кеда> <ты, свят> <свят> пройду. Ты не убьешь, моих. <свят> боже, мы в безранк играем. Я припарковался, родной жив. Бля, крител. Остался один игрок. СПАЙК НА Да раз них Да, это Спасибо, спасибо. Блядь Он с, трех с Нет, <свят> все, он солит, он солит. У него 3 хп, блядь, он солит. Что? Ой, повезло сейчас. Тем по головам натыкал. Сверху шаболда. Потушил его. Потушил. его. лову, два лову, два лову. А, у нас стал без ошейника. Блять, минус минус минус сто четыре. один враг. Боже. О, о, о, купил. Короче, приснили. На этом митинге мы решили играть катку уже нормально, то есть прям конкретно ее затащить. Поэтому мы взяли нормальные ганы. Что, это, что из этого вышло? Смотрите дальше. Один мертв. Ой. Ой. Спайк на А. Остался один враг. А, там еще сверху этот. Осталки не тянут вообще. А Посмотрим, кто где прячется. Блядь! Как я его убил! Миха к нам, блядь! Убил врага! Ой, блядь! Глупо! Остался один Три враг! Три из пяти! О, бог ты мой! Бил, что Блядь! Где же там делал вообще удачу? Не Мало тебе. Схалдить рано. Не пикай не пикай. Не, не, не, не пикай, не пикай. не пикай. Не пикай. Халди. Что ты делаешь с мышкой в тот момент, когда стреляешь, а? Представно тебе было не пикать. Давай ты делаешь. Хорошо. Раз. Все. Нападаю, Спасибо за игру. Спасибо the game. Спасибо. Коррич, да, на этом все. Мы все-таки победили, хоть мы думали, что уже ничего не получится. Итак, да, видос должен был выйти еще на два дня раньше, но из-за каких проблем личных я не смог это сделать. Поэтому держите. Следующий видос уже выйдет очень скоро. Ждайте, подписывайтесь, ставьте лайки. На ну, с вами был Кристей Джасти. Еще увидимся. Пока!